Вы развиваете свой бизнес и рекламируете его через интернет. Вы создаете группу в соцсети, но клиентов либо нет, либо не столько, сколько хотелось бы. Вы заказали красивый баннер или статью, разместили на топовом сайте СМИ, но результат не оправдал ожидания. Поздравляем! Вы один из 99% предпринимателей, которые сливают рекламный бюджет напрасно. Рынок перенасыщен рекламой, и обычный человек не хочет тратить время на ее просмотр. Реклама блокируется браузером или закрывается через 3-5 секунд. Увиденное забывается через пару минут, если об этом не напомнить. Выход есть! Чтобы не стрелять из пушки рекламного бюджета по воробьям, надо уметь использовать современные технологии и бить точно в цель. Допустим, вы продаете какой-то товар или сервис, велосипед или юридические услуги. У вас есть целевая аудитория, мужчины или женщины, в возрасте от и до, женатые или разведенные, проживающие недалеко от вашего офиса и еще десяток критериев. Для ваших потенциальных клиентов мы напишем статью, в которой расскажем о десяти способах похудеть или как защитить себя от мошенников. А в конце или середине статьи скажем, что похудеть помогают прогулки на велосипеде, а лучший адвокат работает по такому-то адресу. Yeah. Статья попадет в ленту Яндекс, Google и Рамблер Новости, а также в новостной агрегатор Спутник. Информация о вашем бизнесе разлетится по Интернету. Люди ее прочитают и запомнят. Нет, тогда мы найдем человека, прочитавшего эту статью во ВКонтакте, Facebook или Instagram, и покажем еще пару раз этот материал с подробным адресом и телефоном вашей организации. Мы также будем сопровождать его, когда он смотрит видео на YouTube, ищет что-то через Google и Яндекс. Опять не поможет. Тогда мы пригласим его на организованное вами мероприятие или встречу покажем ему список ваших услуг сайт и ваше сообщество в соцсетях думаете не сработает Пфф. мы сделаем так что человек прочитавший нашу статью о велосипедах забудет любые марки кроме вашей а адрес адвокатского офиса повторит даже во сне как секрет но вам расскажем свяжитесь с нами